Хей hey, народ, с вами геймперсона. Как вы знаете, на днях выйдет апдейт, в котором добавят новую карту Xbox. Я постараюсь в первые два дня найти и показать как можно больше полезных стрел. Так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. А пока что покажу 9 простых и полезных проспектов на карте бит. Поехали! Начнем со стороны атаки. Простая стрела на Apple. Упираемся спиной в стену и равняемся по углу стены напротив. Целимся сначала на шпиль, дальше поднимаем прицел выше так, чтобы слева он совпадал с углом крыши. Заряжаем чуть больше двух полос. Дальше стрела на b -плэн. Упираемся в арку, целимся по углу этой стены, поднимаем прицел выше как на видео, стреляем с одной полоски. Теперь сейвовая стрела в баню. Упираемся в угол ящика, как на видео, целимся чуть выше угла стены и заряжаем на одну полоску. Еще один просвет на Б, только уже со стороны лонга. Упираемся спиной в стену и равняемся по углу стены напротив. Целимся так, чтобы прицел совпадал с верхней частью солнечной батареи. Заряжаем на две полоски и стреляем. Теперь просвет окна Б. Упираемся в угол арки и целимся на край стыка светлого и темного кирпичей. Делаем один отскок и заряжаем тоже на один. Дальше просветы за сторону защиты. Начнем со стрелы на лонг. Запрыгиваем на двойной ящик, становимся на этот угол, целимся на верхнюю часть центрального сегмента солнечной панели. Делаем один отскок и заряжаем на две полоски. Просвет прохода на Б. Становимся в этот угол, целимся как на видео, зажимаем на одну полоску и стреляем. Это стрела с А на Б плент. Став в этот угол, целимся на угол стены и отводим прицел чуть левее. Заряжаем на две полоски и стреляем. Ну и напоследок просвет с Б на А плент. Упираемся в эту стену, ровняясь по углу стены напротив. Целимся, как показано на видео, делаем один отскок и заряжаем на две полоски. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно поставьте лайк, если видео было для вас полезным. А также подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. До новых гайдов!